Добрый день, господарства! Витаю вас на кухне Проборончего центра Весна. И сегодняшнюю передачу мы присвятим проблеме ровности двух державных мов Республики Беларусь. И сегодня на нашу кухню завитали Гарри Петрович Паганяйло, керавник юридичного отдела Беларусского комитета, и мовознавець Змитер Саука. И, саправды, по вводе Конституции Республики Беларусь у нас две державные мовы, которые имеют ровный юридичный статус. Але, Гарри Петрович, как вы лечите если, правда, этот э, принцип вытремливается в повседневном жизни в нашей стране. Э, извините, буду говорить по российской мове. Э, так, чиро не володую маченную мову, как володаете вы. а лишь, э, чтобы донести до наших слушателей всю проблематичность ситуации, э, буду говорить по-русски. Проблема, конечно, существует, она очень ярко дает знать о себе в последние годы. И суть ее в том, что как раз эта ровность не соблюдается, причем не соблюдается она по инициативе верхов. Можно напомнить, что согласно переписи наших граждан в 2009 году, на вопрос, как себя э, считают эти граждане белорусами, 83 процента идентифицировали себя как белорусов. А с другой стороны, когда стоял вопрос, а на 83% же хор да, Украины, бывает, на увазе, идентифицировали себя как белорусы, Да, как белорус. А вот э, как широко вы употребляете белорусскую мову, в своем и обыденном житии, в, в отношениях с государственными служащими, так сказать, в общественной жизни. Только 53 процентов граждан сказали, что считают своим родным языком белорусский. Исследования же показывают, что этот процент несколько завышен, может быть на бытовом уровне, может быть в научной среде, в литературной, культурной среде, в отправлении религиозных культов эти граждане действительно говорят по-белорусски и воспринимают белорусский язык. Однако вот в нашем общем контексте и в отношениях с госслужащими, и в других отношениях с другими людьми чаще употребляют российскую мову. И поэтому наши исследователи говорят о том, что вот этот уровень чистого белорусского языка где-то на уровне 7-10% процентов к сегодняшнему дню, и это уже проблема. Возьмите, а эти это так, и эти вот такими известными? Ну, я, я, я боюсь, любые доследы тут будут кульгавыми, бо они будут зависеть от от массы о количестве. Э, у любого выпадку некое место белорусская мова занимает в белорусским грамотства занимает. И э, таким чином, э, когда держава державы берет на себе обязанность все ж таки обслуживать себе две мовы и она повинна это делать, Когда она заявляет, что это державная мова, значит, она э, таким чином подписывается под тем, что так я крестаюсь я держава, мои представники, службовцы мои используются и одной, и другой мовою в ровной ступени. Там не выяснено, в каких сферах используется одна мова, а в каких другая. Таким образом, сам контекст, это уже глина стилистики, в которой я чувствую себя довольно уверенно, сам контекст показывает то, что никакой разницы между белорусской и российской мовами. Что? Да, сфера использования, часть использования, характер использования нет. Я не должны быть ровными. А таким чином, это подъгглядывая ровное володание, этими мовами сбоку, тех, кто представляет Уладу, начиная от гаранта, гаранта и адми... сканчающих самыми маленькими гарантами, там на, на ровне, я не веду, до макировництва. Таким чином, все это прописано в документе, и застается державе просто выполнять узятые на себе повязки. Ну и саправды, тут, напевно, не играет роли, кольки процентов, говорит, и сколько говорит, процентов мы, на уговоры Абсолютно, не имеет никакого значения Мы бачим прецеденты, коли там, у той же, э, скажем, Финляндии там от 6 до 10% населения это шведы Шведскомовные але, але у той же час, э, ну так, шведскомовные, так скажем, э, фины. фины, ну можно так сказать Потому что, это правда, часть были ассимилированы. Да, да, да. Это выники приблизно того же процесса, мы у... и у нас видим. В любом случае, кали, мовы, две державные, я абсолютно равные правы, независимо от того, сколько носбитов каждой из мовы у реча есть и в каких сферах эта мова уживается. Новый ну, вот закон об мовах, и он гарантирует нам право права свободы выбора мовы, изнесенного, наверное, прежде помежь и державой, в да? приватную сферу это может там не регулировать, как мы с вами размоляем mm -hmm. и нас никто не обязывает размолять на той или иной мове. А я подкреслил, минавито, стосунки по между гражданином и державой, и обязываю ведо чиновников две державные мовы, умежих необходимых для выполнения своих словоугол обязанствов. А вот Гарри Петрович, яркому факт, что законодательство в нашей краине чемусти в основном выдается на одной мове. Вот тут-то и возникает проблема. С одной стороны, и Конституция, и закон четко гарантируют равенство двух языков. На практике же, и это не просто сложившаяся практика, а практика продиктованная властями. Потому что только от них зависит, например, издание Нормально. законов нормативных правовых актов на двух языках. Это не инерция. Да, советские совершенно часы. верно. Это Советский уже шоссак. уже 20 годов да. минуло, больше за 20, Более того, как раз в советские времена, в советские часы, в смысле, мы получали, получали нормативные правовые акты исключительно на двух языках. И бюллетень кто помнит нормативно-правовых актов, издаваемые Верховным Советом, был на двух языках. И процессуальные документы? Процессуальные документы кодексы. все были на двух языках. Поэтому формально вот этот статус двуязычия соблюдался. Что у нас сегодня? Мало того, что и законы издаются, как правило, только на одном русском языке. 3% только, на да, не помыляясь. В нормативно-правовой базе Сегодня ну, при помощи интернета мы можем заглянуть туда. Находится около 200 тысяч нормативно-правых актов, которыми, конечно, мы можем воспользоваться. Но все они на русском языке. И только 3% на белорусском. А если исследовать, что же на белорусском, то это оказывается указы о служебных, карьерных назначениях. Это указы о награждении и присвоении почетных званий. И это некоторые очень малая толика законов и иных законодательных актов, написанных на Белорусской мове. Министерство культуры. А, да, вот на первое, да, тут Дите Министерство культуры. культуры. Иногда это связаны с культурологическими, какими-то историческими, мовными, образовательными э, процессами. Например, э, э, некоторые э, законы, э, связанные с памятником культуры, который, конечно же, наверное, готовил Минкульт, они а на Белорусской море. Дмитрий, но вот калибертация до досвиду бельгинхвистичных и большинхвистичных краинов, я когда что сейчас и Беларусь была, у нас, скорее всего, четыре державные мовы как там обстоят справа? Ну, я маю на базе я так разумею, дублируется на всех державных мовах. В Канаде там... Бенжи... Ну, Канада, Канада, это вельми яркий приклад того, как докладно, как выразно, как однозначно выкаристов, э, уживается, э, выкаристовывается в закон. Абсолютно любые надписы, которые э, связаны до гражданам, независимо от того, как державы, это шильды, скажем, на державной установке. Ци, это от сбоку коммерциальных установок рамы, ци это с боку вытворцев, это надписи на товарах, все абсолютно дублюется на двух мовах. Иначе, это обовязково выключа протесты, и видите, тут вельми важный такой момент, ангельская мовная частка канадского да громадского тримается больше. абсолютно. Там 80% можно сказать, Там 70%, то mm -hmm. певно. Когда 10% мы покладем на разных насменов, умовно и 20% это Квебек франкомолны. мовные Диклось, э, требо сказать, что ангельско-молная э, частка грамадства генерируется, что у них есть франкофоны. Бог, это то, что от рознь не вя. Канаду, Канаду от слушающих штатов. И таким чином, э, генерация, они кажут, вот мыш, я в в школе французскую мову обязательно. У ангельскомовных провинциях выучают французскую все дети и повинны ангельскую выучать у франкофонных франкофонные части Канады. Таким чином, э, это нации, французская мова, якая Какая есть державная для первоважной большинства населения? И они не говорится, что они не говорил, их не пропки не говорили. У Беларуси абсолютно иншая ситуация. Все наши пропки говорили на одной мове, на белорусской мове. Ну, и были, несомненно, национальные меньшинства, але так-то иначе. Сегодня Беларусь мононациональная страна, але полилингвальная, билингвальная войска. Когда так заздавилась, несомненно, держава повинна выступить с оборонцем той частки э, населенства, которая является носбитом отметности страны. Это абсолютно видовочная речь подобная вот была ситуация в свой час у Норвегии Норвегия была подпорядкована была э, вассалом шведская короля Норвегия сегодня мы э, так само поствассальная так скажем у ней ким сэнце постколлинеальная а, а, особная в <laughs> любом выпадку э, у Норвегии пришлось переодолевать вот этот э, момент дацкафонности Яны, Все верхи город говорил на, на датской мове, мы должны это ведать осведомлять. Так, как сегодня город... Ну, так скажем, у за советских часов город был российская молния, везка у великой ступени переважна была, все ж таки белорусская молния. Вось, но там э, э, пришло осведомление, когда пришла незалежность, пришло осведомление того, что нужно вертаться до Коранева. И вернулись до Коранева, но не на 100%. Так сталося, что один из вариантов Норвезской мовы, это э, державная норвежская мова, букмоль, вот это букмоль, дзюна, это просто узаконенная торсянка, это датская норвежская мова, это узаконенная, якой надали вот такое значение, таки статус державной мовы, а соправдная уже норвежская, это Нью-Норск э, и Яны, теперь перебывают в ну так скажем, конкуренции. Но в любом выпадку я не пираду, а это и пошли далее. Мы теперь, у тем стании, яким Норвегия была у 1900-х я споделюсь, ну так скажем, Норвегия нам показывает, что нас жкать в перспективе. В любом выпадку мы на прикладе разных стран, дюхмовных, Повинны дотримливаться жестко, так, как у той же Бельгии, например. Ирландия. Э, Дотримываются дублирования. Ирландия а это раз, як раз приклад максимально наближенный до белорусской так. ситуации. Кали, э, аутоктонное население с а причиной, так, с причиной вонкового уплыву, там агрессии, чего за угодно, культурнезавислого уплыва, старалось своему. Большинство населения говорит по ангельскому. И изменить это, выглядая, что будет довольно складано. И при всем национализме, при всем патриотизме ирландским, при моде на ирландские танцы, ирландскую музыку, ирландское все, не глядя на все это, не удается им, им отразить мову. Это той приклад, який, я думаю, что за каким нам исти не варто. Не, приклад не будет, да. и приклад, так скажем, не вельми удалый. яны не отстояли свою незалежность, але культурницкая незалежность нажали, пока что не досягали. А если я, бы, являлось, я, я, твой... я, я еще я, бы вернулся да, да. к практике, к государственной практике двухмовия в Беларуси. Не только законы, но, и смотрите, Дело производства, судопроизводства, военные уставы, переписка вообще в целом в государстве, Верховный Совет, нынешняя палата представителей Совета Республики. Все государственные институции говорят по российску ведут диалог и друг с другом, и с населением по-белорусскому. То есть по российскому, на Российской мове. Вот в чем вся трагедия. То есть государство не, по, не показывает и не демонстрирует этот это правовой это режим. Полное да. нежадание да. менять ситуацию. Да, То, да. Совершенно вот верно. Я просто хочу вернуться до ирландского приклада. Да, Соправда, ее для нас может быть не таки ураживающе. Але да? да. в Ирланды, коли полицейский затримливает громадянина, он его запытывает, на какой мове мы будем с вами вести зараз процесс. Бо ирландского мова, она все-таки держалный статус мая. Возь, и вертающийся до нашей ситуации. Я перепрошаю, Ну, там речь в том, что, коли они не высветлялись где-то с первого момента, да. они просто не домовятся на углу. Да. Бо белорусская и российская мовы родностные. А ирландская это? и ангельская мовы адрозниваются да. принципово, неистотно. Не это как финская и китайская. Но ты мне меньше я хочу вернуться до нашей ситуации судовотворчества. Во всех процессуальных кодексах и в кодексе в статусе судового латкования написано, что у нас две мовы судовотворчества. Альбо русская, альбо белорусская. Но мы с вами маем шмат прикладов, когда в судах человек приходится, это пошли, это вопадок с геником логика, который говорит, что я не понимаю мовы судовотворчества, даже на вопадку, яку суд обрал русскую тому мне альбо по белоруску процесс ведите, альбо забеспечьте мне перекладчиком, что дар еще и мое право рабить поводит всех процессуальных норм. И мы маем ситуацию, когда судья отмовился вести процесс по белоруску, сказал, что я мое право выбирать альбо по-русскому, по по а вы громадянин лойко учились в Минске, к тому обвязаны двумя мовами, а под другое я вам не буду забеспечивать перекладчика, потому что если вы не разумеете, ведите его за свою кожу, домовляйтесь. И вот конкретная ситуация, Галий Петрович. Ну, э, я скажу так. В принципе, закон действительно не обязывает конкретного гражданина владеть двумя государственными закон, языками. Закон я могу про это не Да. Напротив, как раз что касается, я каждый голос сы Шарового он имеет право володать одной мовой. А да? Володы. Володы. Володы. А Володы. Володы. Володы. Или белорусской, ну, в данном случае грамотные люди, или белорусской, или русской. Но, что касается судьи и судопроизводства, тут мы обязаны руководствоваться кроме закона о языках и законом о государственной службе. И вот там, как раз, на государственную службу, с учетом гарантий двухмовья, все госслужащие обязаны владеть той и другой государственной мовью. При этом, если он не владеет в рамках своих полномочий и необходимости, то он и не может занимать эту должность. Он, в ходе аттестации, должен быть уволен. Поэтому все рассуждения судей, а я хочу так, это незаконное, неконституционное, не соответствующее процессу действия судей. Такого судью в первую же очередь необходимо в отношении такого судьи, заявить ходатайство об отводе, что было нами, изрублено, да? Да. и поставить вопрос перед органом, который должен решать вопросы аттестации при годности для этой службы об увольнении такого судьи. Никаких переводчиков. Что значит переводчик? Я должен затратить еще свои деньги на, на те гарантии, которые Заказывают прописаны в Конституции и в Кодексе. Совершенно верно. Поэтому с, все судьи, все прокуроры, вообще все государственные служащие в общении с гражданами должны удовлетворять, прежде всего, их требования об отношениях и диалоге только на том языке, которым владеет гражданин. Это право принадлежит гражданину выбора, а, да, выбора а не госслужащим и соответствующим органам. И этот диалог должен именно в таком духе и проходить. Но, Эзмитер, вот, коли поглядеть закон об мулах, там, коли так глядеть, я к этому этому судья, про указал, <къех> в узкое время. Паза Конституции и всем остатним. <соединяя> я Вы... думаю, что не узко, просто подмена отбывается. О, Но... и она Но... кажется, по что по там собственно. только одна гарантия есть. Это письмового отказа на письмовый взворот. На письмовый взворот я вам обязан отказываться по белоруску, На мой выпадку. А в устно я вам никому ничего не обязан. Как и больше чиновников так говорится. <соединя> ну, это, я <соединя> думаю, что не отповедая ни литре, ни духу. Совершенно верно. Я могу сказать так. Вся ситуация еще состоит и в том, если смотреть с позиции закона и в чем хитрость законодателя, который ввел вот это двухмовье на государственном уровне. Закон о языках содержит 34 статьи, но в 40 случаях разбросанных чуть ли не по каждой статье этого закона есть союз и либо, или, либо или на том, и на другом и так далее. Так вот, получается, что, используя вот этот союз или-либо, или, они так и ведут себя. Закон дает мне право говорить или на белорусском, или на русском. Я выбрал русский. И подменяет действительно право выбора и относится право выбора, замыкает на себя, а не на гражданина. Все вот выбрал. в этом и состоит незаконность их действий раз, а вторых подмена этих понятий и э, против, не то что противоречия, а напротив, что это как раз, э, ну, принципе, реально противоречит и букве, и духу закона о двух мовах государственных. Находясь в кресле государственного служащего, ты обслуживаешь и обязан гарантировать права и свободы конкретного гражданина, который пришел к тебе, к тебе отстаивать Свои собственные права и свои законные интересы. Будь добр, выбирай ту мову общения, с которой я к тебе пришел. По-белорусскому, значит по-белорусскому. Ну, будь добр, это из-за того, дай им выбор. Не, нет, нет, я имею не в виду, будь добр, Держава срадила свой да, выбор, да. держава продекларировала. Узел, продекларировала. продекларировала. Да. Она да. взяла на себя повязок. Да, забеспечить наши с Гарри Петровичем правы. Гарри Петрович репрезентуя российском умный участок да. насильства, при нам все тут у нас на кухне. Я репрезентую белорусском молную И вот наши правы держава взяла на себя обязанность да. забеспечивать. Хоть забеспечить. Тем лику выбор свободный на мовы износину нами. Да. Так, так, так. Зьёй с державой, наиперше. Зьёй с собой мы сносим и, мы и еще одно замечание в этом плане. Госслужащий очень часто употребляет так, такой аргумент. Так русская и белорусская мова, они очень близкие, понятные, и поэтому какая разница? Поэтому и так вы так жестко, так жестко ставите вопросы в эту проблему. Все все понимают. Однако ж нет. Вот те же э, белорусско-мовные тексты законов. В официальной переписке я должен использовать официальный текст этого Конечно. закона, а не его интерпретацию языковую, которую я себе могу допустить. Мы иногда так потеряем смысл точного точный закона и можем ошибиться в, в правовых наших решениях и в оценках. Переклад не есть законом. Конечно. Законом есть да, оригинальный документ. Совершенно верно. Таким чином я повинен заходно быть двухмолвным. Безумовно. Уже, какие, что сталося прототипом, заходно, над чем писалось, э, на какой мове, э, так скажем, проект закона, нас да. это в не дотичит. Мы должны отримать два ровные, абсолютно ровные документы. Я вам нагадаю, что в 90-е годы, вот, перед Академией наук, там было створили отмысловое подразделение, перепрошаю, у БДУ, якое мусило створить перекладник, электронный перекладник, для того, чтобы этим перекладником перекладать правовые акты. На початку 90-х поставили такую задачу невыпадково, Правовые акты. Мы видим, что их творится огромная колькасть. вот вы назвали лишь бы 200 тысяч, несомненно это огромный корпус, который не до легко руками перекладать аллеа. Мы видим, что праца уже давно сконченная. И такой перекладник есть, и я еще его тестовал на початку 2000 годов, я бачу, насколько он выдатно справляется с задачей перекладу. Таким чином, когда мы чуем, слышим, что у нас нет, мы с задовольнением, коли ласка, али мы не имеем такого инструмента. Есть такой инструмент, которому уже больше за 10 годов, и он досконально працует. Я уже не кажу про то, что есть перокладник Google, есть иншие перекладники, электронные в интернете, заробленные энтузиастами и адмисловцами. В любом случае, от державы сегодня уже залежит. Мы, яе, как мы узнавцы, забеспечили инструментом, от яе воли только залежит. Ти есть у нас ровная правовая база не только по России, Алей по Беларушку полноформатная, до которой можно свернуться любой грамматизмомином и оборонить свои проблемы. Алей переклад должен быть официальным. То есть, государственный орган должен, что называется, проштабовать. удостоверить, проштамповать с этих перекладов. И, и в их поставить одному, одну, а, а, одному, одному, аутентичность этих текстов. Да, ну, и мы, напевно, будем потихоньку завершать. На конце просто хотелось бы сказать, что э, повольно они а все-таки э, и конституционный суд звертая внимание на то, что в некоторых сферах э, не соблюдается эта ровность. Вот Решение Конституционного суда 2003 года, мая, было сделано в Есть рекомендации Национального банка, Банком Республики Беларусь, сейчас было такое, 2004 года, как домовы заключались на двух мовах по просьбе клиента, либо по одной, либо по другой. То есть, повольно это не как рухается, ли как вылечиться, что еще требует сделать, как белорусская мова имела ровный статус русской мовы, и наипершая это было саправды статус державный. Вот Ты напомнил о решениях Конституционного суда. Их таких официально два за последние 20 лет. Ни одно из них законодателем не исполнено. Да, это правда. И мы сейчас в очередной раз перед Конституционным судом поставили вопрос, чтобы законодатель, все-таки восполняя вот этот пробел, нашел правовой механизм для поиска вот этого баланса и соблюдения двух языков, в каких случаях и каким образом должны руководствоваться и граждане, и государственные служащие органы э, выбором этого языка, чтобы четко там было прописано, прежде всего позиция граждан и обязанность государства в лице госслужащих, в лице государственных органов э, разговаривать с гражданами на том языке, который они выбрали. Пока этого не будет, мы будем вот в такой ситуации находиться. Что касается, что делать, да? Что делать? Ну вот видите, мы буквально недавно обратились в Конституционный суд. С развернутым таким документом, в котором мы обосновали необходимость изменения ситуации. Конституционный суд сказал, а мы вот ранее принимали и больше к этой теме возвращаться не хотели. Мы обращались и не только мы, но и многие другие, и граждане, и общественные организации, и в национальное собрание, и к президенту, и в Совет министров с этими проблемами. Все отнекиваются. Небольший все устраивают, проблем. да. Никого не, никто не видит проблем, и все считают, что э, сегодняшний статус кво, э, в общем-то, никому ничего не, не мешает и не приводит до неких дискриминаций да. все не и все. Да. Порушению. Но я вам скажу, что вот исследование как раз на уровне ЮНЕСКО по языковым проблемам говорит о том, что белорусский язык отнесен к языкам умирающим. И это просто стыдно. При наличии такого статуса государственного языка язык оказывается умирающий. Сколько еще надо, чтобы он оказался языком мертвым? мертвым? Да. Дмитрий, что робить? Ну, видите, э, заклики до уладов, я думаю, что мы их чуем достатково, и, и я не раз, так скажем, звертался до уладов, но э, наилепший способ быть почутым, это могутный голос снизу, Когда все-таки наши с вами сугромандяны массово будут говорить по-белорусски, вернуться до белорусской мовы, будут звертаться, Удержавные установку по-белорусскому Явочным порядком Мне сказали при советах Ситуация будет меняться Одна нас с вами залежит Не все от нас залежит Али мы мусим заробить то, Что залежит миновито от нас Говорить по-белорусскому Потребовать, как белорусская мова учала, потребовать белорусских надписов. Не обовязково начинать войну, такую неровную войну, якую ведь не клойка. Вот, не кожный сдольный, так скажем, вести, так, вести, аж атаку на державные органы. Але спокойно, але не похисно, неухильно оставить свое право говорить по белоруску. И чуть-чуть отказ белорусского. Ну что ж, при этом мы свою программу будем завершать. И соправды, варто только подтермать заклик господа как разом мы домагались вертания соправды державного статуса нашей белорусской мови. Дякую, великим. Спасибо всем. Всего доброго.